Привет, друзья! Вы смотрите словарик Блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Ведро. Так на трейдерском сленге называют ордера на покупку криптовалюты, выставленные, как правило, большим объемом и по цене значительно ниже текущей. Делается это в расчете на то, что при резком движении курса криптовалюты сработают стоп-приказы рыночных позиций, идущих против рынка, и цена опустится ниже актуальной. Такие движения происходят, как правило, в очень короткий срок, не более доли секунды. Происходит это за счет того, что стоп-приказы срабатывают автоматически и не требуют вмешательства дилера или трейдера. В результате подобных быстрых движений ведро может заполниться криптовалютой по очень привлекательной цене. На рыночном графике подобные движения можно наблюдать в виде шпилек.